Леди и джентльмены, всем привет, с вами снова Макс Репьев. Сегодня мы находимся с вами в Дубае и решили прокатиться по проектам строительной компании Дамаг. Посмотреть, что они строят, как качественно, потому что многие говорят, что Дамаг строят как не очень. Вот мы сегодня либо в этом убедимся, либо опровергнем это все. И многие спрашивают, а как же там вообще в Дубае? Ну, 39 градусов сейчас показывает, вообще так-то... По прогнозу погоды типа 41, а по ощущениям 50. В основном передвигаешься под кондиционерами, но я честно, вот знаете, когда слушал раньше, что Дубай плюс 50 градусов, жестко, я думал будет хуже, прям честно. А, вполне себе можно жить, но особо как бы проблемы нет. Если вы, конечно, приедете с Якутии, то вам будет сильно жарко, но если вы, например, пожили в Сочи, или где-то на курортах То вы спокойно будете переносить эту жару Потому что в Сочи, например, в августе так же. Мы приехали с вами на Icon City Вот сюда И здесь вовсю у нас висит реклама Сафа Safa 2 И на самом деле в Дубае Очень много застройщиков уже не знают Как выделиться из общей массы И нужно же людям давать Все с каждым разом, все лучшие и лучшие проекты Так вот здесь будет на самом верхнем этаже Тропический лес Ну естественно бассейны и там зоны всего и вся И тропический лес, по-моему, на 86 этаже Все это будет находиться здесь, недалеко от бизнес-бэй То есть, вот, в принципе, вся эта деловая активность находится тут Пойдем посмотрим, просто как это все выглядит по макету. Мы с вами поговорим чуть позже, когда доберемся до их центрального офиса Сразу оцениваем с вами ресепшн Золота, конечно, много Такое ощущение, как будто попал в центральный дворец Это отдел продаж Виды отсюда открываются вот такие Здесь у нас стоит Sofa One Это по сути соседнее здание Ну на самом деле макетами в Дубае никого не уделишь Наличием бассейнов, зелени и так далее и тому подобное Icon City Это по сути где вот мы сейчас с вами располагаемся И здесь еще Paramount Вообще очень много золота в интерьерах в целом Прям куда ни глянь Везде золотишечка Даже подушки тоже золотые Пока мы ждем, Олег меня позвал еще посмотреть в другую сторону Ого вот это видо. Какой вид на море открывается. Оно, конечно, в дымке сейчас. Видно совсем немножко. Камера не передаст. Вид действительно широкий и хороший. И пойдемте посмотрим, как у нас выглядит такая зона ожидания в отделе продаж. Выглядит хорошо. Слушай, а здесь на самом деле попрохладнее, чем снизу. Вот вам панорама Дубая. И то, что предстоит еще застроить. И на самом деле много мест, где еще будет стройка. Поэтому рынок Дубая развивается. Цена здесь растет. И мораторием здесь никаким и не пахнет. То есть каждый год, каждый месяц стартуют какие-то новые проекты. Именно ребята застраивают здесь глобально районами. Поэтому все выглядит потрясающе и прекрасно. Идем с вами смотреть шоу-рум. И вот здесь у нас на стенах много на самом деле разных проектов показывается. Которые вообще строят дамаг. И здесь много. Поэтому мы когда доедем с вами до основного офиса. Кстати, хороший инвестиционный проект глянем его и вот за той дверью у нас будет находиться шоу -рум. Мы с вами оказались в апартаментах Шоуруме, который будет не в этом Комплексе, а в комплексе, который будет Через дорогу One. На самом деле я здесь не хочу вам показывать Какие-то детали, я хочу просто вам показать Общую концепцию и вообще как это все строится Именно как это все сдается И здесь, конечно, ребята украсили все Золотом, потому что они недавно приобрели Какой-то золотой дом и теперь они вот в общем Везде-везде-везде-везде какие-то вот эти золотые Оттеночки это все сюда вставляют Моя основная задача показать вам Как вообще ребята в Дубае сдают в эксплуатацию вот эти вот апартаменты Здесь мы с вами видим мебели, но мебели не будет То есть у вас будет только встроенная кухня и стены вот по такому формату В SAFA-1, это вот проект, который через дорогу Будет больше использовано таких изумрудных оттенков А недавно еще стартовал проект Сафа 2 Там будет больше таких рубиновых оттенков и, по сути, это все отличие. Даже вот мы сейчас в этом шоуруме с вами не будем обращать внимание на планировку, потому что это вообще двухкомнатный апартамент. Здесь вот у них обои вот такие, изумрудные вот такие отделанные стены в туалетах. Какие-то вот такие штуки еще висят. И интерьеры выглядят, в принципе, вот так. Напишите вообще в комментариях, как вам в целом концепция, зеркала, прикроватные тумбочки, светильники картины вот такие вот предметы сатуэточки какие-то ну конечно этого всего не будет то есть у вас будет просто интерьер и все давайте просто посмотрим места общего пользования как выполнены вот эта, та самая изумрудная стена такая на малахи похожа. блин нифига себе так это полноценный керамогранит здесь нет шва вообще а нет вот тут вот есть краешку но в целом смотрится очень едино, конечно. Вот такие раковины будут установлены. Вот здесь будет у нас гардеробная часть. И в этой зоне есть еще одна комната. Формат ее таков: встроенный гардероб. Но на самом деле здесь не нужно прямо уделять особое внимание. Вы просто должны понимать, что в Дубае каждая комната идет санузлом. То есть здесь два апартамента, значит у нее будет два санузла. То есть вот, пожалуйста, он здесь. Есть гостевой санузел. То есть если будет это one bedroom, то у вас будет санузел в спальне и санузел в гостиной. Здесь балкончики, бассейны и так далее и тому подобное. Но виды здесь действительно открываются хорошие, ну прям очень неплохие. И мы находимся с вами в районе бизнес бэй, сейчас говорим про проект Safa One и Safa Two. Safa One как бы уже Зачастую во многом проданы, остались только двухкомнатные апартаменты, их стоимость начинается от 4,5 миллионов Зерхам это 66 миллионов рублей. Там вам дается рассрочка на 4 года, и первый платеж это 12 миллионов, вы его платите в течение 4 лет, и потом 25% вы должны будете заплатить после ввода в эксплуатацию. А все вот эти payment планы, я сейчас не буду вас грузить этой информацией, просто кому интересно, вы их запросите, я вам их скину, потому что вы все равно в этих цифрах не разберетесь, лучше вам менеджеры нашли, могут. Но расположение действительно неплохое, потому что ну, здесь только шпиль Бурж-Халифа видно. А вот, по сути, весь район Бизнес-Бэй. Вот там строится Пеннинсула. То есть все очень близко и недалеко. Ну, на море как бы можно сходить, если есть такое желание. Пляж здесь песчаные, То есть все как хотите все здесь есть. Ну и вот эти вот все кусочки здесь застраиваются. Также абсолютно в каждом комплексе центральное кондиционирование, это все включается в стоимость обслуживания, бассейны точно так же включается в стоимость обслуживания и так далее. Но здесь вот, как я говорил, в Сафа-1 на сегодняшний день остается только двухкомнатные апартаменты и все. А если мы с вами хотим приобрести one-bedroom, то это только будет в Сафа-2, которая еще как бы стартанул, да не совсем, но информация по нему будет чуть-чуть попозже, потому что ребята сейчас формируют там цены и так далее, но старт типа уже объявлен. На самом деле рынок Дубая, он немножечко такой интересный с точки зрения формирования цены и с точки зрения вообще продаж. То есть объект может быть уже стартануть, но купить вы его еще не можете, потому что там разбирают инвесторы. И следующая наша задача, именно нашего агентства, будет собрать пул людей, чтобы заходить на предстарты и покупать это по выгодным ценам, но там либо этажами, либо зданиями. Поэтому, если у вас есть интерес именно собраться в пул, Но ну, я думаю, что мы будем собирать людей примерно от 10-15 миллионов, то напишите, пожалуйста, в личку, что вы как бы хотите. Мы вас включим в список, и потом как-то чуть позже это все сформируем, так, чтобы это было интересно всем. Но здесь мы с вами можем действительно посмотреть, как строить дамаг. Вот это основная наша сегодняшняя с вами цель. Выглядит неплохо, ремонты неплохие Но Дамаг, насколько я знаю, строит именно хорошо брендовые объекты Сам Дамаг говорит, что мы... был у нас такой грешок, но теперь мы так не делаем Ну и пока еще мы с вами не уехали, я вот сейчас выйду вот на этот балкон За дело основного продаж и покажу вам, где все будет находиться, чтобы вы понимали Значит, Сафа 2 будет располагаться вот тут, а Сафа 1 будет располагаться там И между ними еще и фуникулер будет гости сходить или еще что-нибудь но самое главное вы должны знать про рынок дубая что здесь не нужно обладать полной стоимостью для того чтобы зайти в проект в большинстве своем нужно обладать двумя, тремя, четырьмя, пятью миллионами рублей и заходить в длинную рассрочку. Причем есть видео, в котором я рассказывал, как инвестировали наши знакомые, которые мы недавно проводили сделку по перепродаже этого самого проекта. Они вложили деньги 5 миллионов рублей, через год, по сути, забрали 10. И инвестировали они в рассрочку. Если интересно, просто посмотрите видео, как это все выглядело Я там очень подробно, на мой взгляд, рассказал, как выглядит схема инвестиций, именно недвижимость Дубая. И здесь вы можете либо заинвестировать, потому что цена как бы растет И на рассрочках это действительно выгодно зарабатывать, Либо использовать это как пассивный доход, потому что здесь бизнес-бы Здесь народ действительно постоянно, что зимой, что летом, в любое время года, в Новый год Там, кстати, Буш-Халиф, представляете, из нее в Новый год как стреляет все это как хорошо видно. В общем, место действительно хорошее, оно туристическое, при этом оно комбинированное. То есть здесь соединяется и деловая, и туристическая активность. Все есть. Ну и цены-то, по сути, сочинские. Только площади больше, и сразу все это с ремонтом сдается. Хорошо же. На какой момент я вам говорил, что будет канатная дорога соединять две башни. Вот это Шейкзайд Роуд, по сути, главная дорога Дубая, соединяет его весь. И вот так вот будет у нас фуникулер проходить. Очень плохо, конечно, что машина у нас не тонированная Мы прям в аквариуме ездим И она, конечно, поднагрелась, пока мы стояли Мы ее еще на солнце оставили На улице 38 градусов Но руль нагрелся, у нас еще сиденья кожаные Так что Олег, так сказать Погрузились с кайфом Вообще, если вы думали, что Дубай Это первая береговая линия И несколько улиц от нее вглубь То это совершенно не так Дубай очень сильно сейчас расстраивается В пустыню И виллы Именно комьюнити Вилл находятся в основном в пустынях. И как бы с одной стороны, когда просто про это рассказывается, кажется, нахрен мне нужна вилла в пустыне. Но вот мы сейчас с вами приедем на Дамак и вы посмотрите, какое комьюнити они там создают. С гольф-полями Трамп. Гольф. Этой мы заехали с вами в Дамак Хиллз. И здесь комьюнити представлена из вил, таких вот многоэтажечек, таунхаусов, апартаментов. И все здесь вот в зелени. А на самом деле мы с вами посредине пустыни. И нам здесь до центра города ехать ну примерно 15-20 минут. Но здесь вот прям реально как город в городе. И абсолютно без разницы, что происходит снаружи. Но чтобы вы понимали, как вообще строят крупные застройщики Дубая, они просто покупают участок посредине пустыни, начинают его озеленять и делают из этого оазис. И ребята вот такие вот на Бентли покупают у них здесь вот такие вот виллы живут кайфуют и наслаждаются основная концепция такова и то же самое мы с вами увидим на дубай hills на district one там будет то же самое но на district one еще лагуна есть а мы сейчас с вами заедем быстренько в магазинчик перекусим и дальше уже к макетом потому что весь день бизгеты. очень много машин в дубае просто не душат для того что они были холодненькими ну и вообще, вот в самих локациях, когда застройщики делают комьюнити, они сюда ставят магазины, какие-то центры, для того, чтобы народ вообще не выезжал с территории. Я сейчас проеду, вам еще покажу вход, покажу фонтанчики и так далее. Ну и в магазинах всегда можно найти абсолютно любую продукцию. Хлеб, овощи, молоко, детское питание первой необходимости, второй необходимости готовые продукты, заморозку. В общем, все, что вы хотите, все можно здесь соскать. Приехали мы сюда для того, чтобы поснимать проекты, но встретили нашего менеджера, и она загрузила нас прям огромным количеством информации по внутренним программам, как им пользоваться и так далее и тому подобное. Поэтому, к сожалению, в один день мы не сможем с вами посмотреть весь дамаг. Потому что у ребят порядка 35 проектов именно глобальных И порядка 2500 юнитов, которые на сегодняшний день продаются Поэтому мы завтра с вами съездим в отельный комплекс Где можно будет приобрести апартамент с бездоверительным, с гарантированным управлением Также мы посмотрим завтра брендинговую виллу И вообще, в принципе, поговорим с вами о том, как это все выглядит Сегодня действительно был очень тяжелый день И хочу вам сказать, что рынок Дубая, он настолько емок и огромен что человек, если он сюда приезжает просто приобрести какую-то недвижимость или сделать какую-то инвестиционную покупку, то, к сожалению, без агента он здесь просто не ставится. Здесь огромное количество предложений, огромное количество нюансов, огромное количество застройщиков и проектов, которые не сильно друг от друга отличаются. И поэтому агенты помогают срастить, во-первых, системы платежа, как оплатить, куда оплатить, где действительно интересно, где не очень интересно, где гарантированы. Короче, среди Огромного количества одинаковых проектов выбрать действительно то, что будет подходить клиенту. Это следующий день, господа, и мы с вами вновь приехали в Домах Хиллс для того, чтобы посмотреть здесь виллы, для того, чтобы посмотреть вообще здесь локации и апартаменты, которые можно сдавать с гарантированным доходом. И это азия среди пустыни с зеленью, с травкой, с кустарничками и с вилами. То есть все будет прикольно. Но, так, я вчера вам говорил, что здесь есть еще и недорогие апартаменты. То есть не те, которые стоят миллиарды долларов, да, а прям дешевенькие. какие-то. Вот Мы именно с них сейчас и начнем. И вот именно тут мы с вами сейчас и находимся. То есть это именно апартаменты, которые можно сдавать в аренду и получать с них пассивный доход. Три лифта, вот такой вот большой холл. И мы сейчас с вами поднимемся, посмотрим, как это все выглядит. Это, по сути, наверное, один из самых дешевых проектов в Дубае, который на сегодняшний день представлен. И он как бы выглядит вот так. С видеонаблюдением, с керамогранитом, с огромными высокими холами, с местами ожиданиями, бассейн, ну, короче, тут еще рядом гольф площадь. Места общего пользования выглядят вот так. Одинаковые двери, в принципе, все в едином стиле. И это, по сути, самый недорогой проект, который на сегодняшний день здесь можно встретить. Он также с бассейном, здесь также есть спортплощадки и есть сауна. Сейчас посмотрим, потом посмотрим, как мы Слушай, Нужен чек. Охлаждаю. Охлажденный бассейн, да? Абсолютно каждый проект Дубая сдается в эксплуатацию. С бассейном, с тренажерным залом. И там еще и сауна. Ну как бы сауна сейчас, конечно, и на улице тоже сауна. Отсюда, кстати, можно увидеть, где находится гольф клуб Вон он, в принципе. И вот они все виллы. А мы еще с вами здесь посмотрим Рейдисан с гарантированным управлением... Все это будет у нас рядышком. Но начинаем мы с такого недорогого именно проекта. Ну согласитесь, бассейн, спортзал. Это самая недорогая недвижка, которая встречается на рынке. Но одна из самых дорогих. Так, будет правильная. При этом здесь есть еще рассрочка на два года. Конечно, забегая вперед, я вам скажу, что учитывая бесплатные рассрочки, лучше добавить денег и купить что-то поинтереснее и получше. Но если именно цель стоит купить что-то недорогое, такое прям сдавать, то можно это рассмотреть. Но лучше все-таки добавить и насладиться эстетикой. Бассейн очень мелкий, то есть он всего метр двадцать глубиной, но большой. 90 сантиметров там для детей, метр двадцать здесь. А у нас вот, например, в комплексе, в котором мы живем, два метра максимальная глубина, и метр сорок, по-моему, это минимальная глубина. Охладиться вполне себе хватит. Пойдемте теперь сходим в спортзал. Беговые дорожки, велосипеды. Ребята вот разминаются, ну и здесь можно... Веса потягать, штанга есть, а вот с этой помогает. стороны у нас находится ресепшн для того, чтобы пройти в Хаман. Сауна выглядит вот так. Ну согласитесь, для такого бюджетного жилья наполнение очень неплохое. Бассейн, сауна, тренажерный зал, ресепшн. А вот так а пойдемте это. смотреть сами апартаменты Самые бюджетные проекты Одномага выглядят вот так Вообще это двухкомнатные апартаменты К сожалению, есть как бы однокомнатные, но мы его не можем посмотреть, потому что он занят В шоуруме на представлен. Но по качеству отделки как бы выглядит это все вот так а Самое главное, что вы должны знать, что на сегодняшний день апартаменты однокомнатные начинаются от 150 тысяч долларов Сразу я вам в конвертере покажу сколько это 8 миллионов рублей в общем, на все это есть рассрочки. И выглядит это вот так. То есть, здесь у нас большая вот такая кухня-гостиная. Ну, кухня там, гостиная здесь. И две спальни. Спальни с санузлами. Вот так это выглядит. Чтобы вы видели. Здесь у нас размещается двуспальная вот кровать. Есть гардеробная. Ну, то есть, это прям такой бюджетный-бюджетный проект. Зайдем на кухню. Кухня у нас с холодильником. Новый, неюзаный. Здесь плита. И посудомойка еще должна быть стоять. Здесь, значит, у нас стиралка. Выглядит это все вот так. И с этой стороны у нас есть еще одна вот такая спальня. Также с санузлом, с ванной. И сюда размещается у нас двухспальная кровать. Вообще, если говорить про такие, то они начинаются в районе там, 300 тысяч долларов. А однушки, как я уже сказал, начинаются от 150. То есть двушки в районе 15 миллионов рублей. А однушки начинаются от 8. И мы с вами еще сегодня покатаемся вот на такой вот машине. Тут на самом деле ехать 300 метров. Реальные серьезные дядьки, мы приехали на GMC, 300 метров проехали для того, чтобы посмотреть Кьяру. А здесь будут апартаменты уже с гарантированным управлением под 80%. Пойдемте глянем. А где это? Это в радиусе не отели. а это только... Ну это... это же одно и то же, по Нет, ну это для резидентов. Да а просто там... соседняя башня. А там дается гарантия. Хорошо. Все, тогда идем. Хорошо. Я вот еще заметил для себя кайф района в том, что здесь к вечеру становится прохладнее, чем на той же Марине. То есть сегодня мы мучились от жары, там было 44-45 градусов, палящее солнце. А вечером вот здесь прям даже и погулять хочется. Ну, как бы температура где-то 30, может быть 5, может быть 36, но она такая сухая и как бы комфортная. Реально можно спокойно находиться на улице. А мы с вами идем именно в Редисон. Все-таки получится у нас посмотреть именно готовые апартаменты, как они выглядят, и заодно с вами оценим ресепшн. Он, конечно же, отличается. И вот именно с этими ребятами вы будете заключать гарантированное управление для того, чтобы получать самые 8% гарантированного дохода. Народ-то как бы есть в отеле, и сейчас еще не сезон, но народ при этом тусуется, что-то они делают, работа идет. Это, в общем, бар, где продается алкоголь, и здесь спортбар да, да, да. а, Такой Давай. Где можно посмотреть футбол Крутенький, да? Ну да, неплохо выглядит да. Плюс еще вентиляторы с рошайками Вот так будет выглядеть Господа, номер Конкретно уже Рейдисон Здесь совершенно другой ремонт Совершенно другая отделка Светлана Но здесь нет кухни Конечно, это же отель, все. Вот и я про тоже. А зачем нам кухня? Согласен. Здесь у нас есть спортбар. Поэтому это, в общем, это уже отель, господа. Я... Да, вот так. Ну, вид, по сути, тот же самый, да, который мы только что смотрели с вами в соседней башне. В общем, прикол в том, что они, по сути это одинаковые. Разница только в концепции самого здания, планировки одни и те же. Просто здесь конкретно орудует Редисон, там орудует Хера. И вот так выглядит сам тридцать семь квадратных метров студия такая большая но ну, в принципе выглядит ничего себе так плохо. и по факту это самое недорогое предложение на сегодняшний день которое можно купить именно с гарантированным управлением от редисона в дубае миллион двести всего лишь нужно внести я еще раз напомню вам, общая сумма лота это порядка 150-160 тысяч долларов. Минимальный платеж это 14%, это и составляет миллион двести, по курсу 56, по-моему, мы считали на сегодняшний день. И это все мебелировано, с нормальными видами абсолютно, 20 минут здесь добираться до центра города. Олег, здравствуй. Очень приятное а, Очень приятное впечатление, и здесь действительно вы просто покупаете актив, который вам сразу несет деньги. И вы платите за него рассрочку. Миллион двести минимальный порог входа. Но ну, можно, конечно, сразу целиком купить, 8 миллионов заплатите. Но можно на три года растянуть, потому что деньги у нас на сегодняшний день дорогие, а здесь бесплатные рассрочки. Такая основная концепция, но выглядит очень неплохо. Прям очень неплохо. Мы сейчас с вами поедем на виллы. И с чем мы столкнулись? Наш водитель закрыл тачку и ушел. Но при этом она запущена, чтобы кондерик для нас был холодный. На самом деле, очень много ребят в Дубае просто уходят и закрывают тачку именно. Некоторые не закрывают запущенную, оставляют ее. Но мы с вами сейчас дождемся и вот собственно он Двигаем дальше. Мы, по сути, находимся среди пустыни, а вот так вот находясь здесь даже и не скажешь, что конечно, конечно. То есть здесь прям такая искусственная Прости, лагу, искусственный да. оазис, что пальма, зелень и все как бы очень красиво и эстетично высажены. Как будто в Майами где-то находишься. В Лос-Анджелесе примерно вот так же. Мы, значит, идем сюда смотреть террасу с видом на гольф-площадки. Окей. Okay. Okay. Это шоу ру И выглядит он вот так. Значит, первая комната здесь. Ну, достаточно приятная такая отделка. Mm, Давай посмотрим. Видно гольф-поля. Но мы с вами вообще приехали сюда ради вот этой террасы. Мы сейчас на нее выйдем. Но сначала посмотрим квартиру. Как обычно, в каждом в каждой спальне у нас используется санузел И, конечно же, гардероб Но на самом деле, вот я уже устаю про это говорить Так просто везде Вторая спальня Выглядит она вот так, это детская Также санузлом, но если хотите, можете, конечно, переоборудовать И сделать здесь э, взрослую спальню И с этой стороны у нас идет Ну, во-первых, здесь еще санузел есть Еще один Здесь у нас располагается Какая-то зона хранения с еще одним санузлом. Зона кухни и с выходом на террасу. Но ну, мы выйдем на нее по-другому. И здесь у нас вот такая большая гостиная зона с террасой. Терраса, конечно, просто пушка. Как вам вообще концепт? Очень круто выглядит. И, как вы понимаете, ребята здесь абсолютно интернациональные и снимают для абсолютно разного контингента и разного uh, типа людей контент на ютубчик или... Что у них там? Вичат, наверное, да? Они там а Правильно есть? я понимаю, что эта терраса вся принадлежит этой квартире. Абсолютно. И стоит 300 тысяч. И там да, вот да, еще да. есть кусочек. Видимо, дубль не зашел вот у них только. Ну, что. 300 тысяч, это на текущий момент... 16, 16 миллионов 16 рублей. 16 серьезно. Да, и точно так же есть разные расстрочки же, я правильно понимаю? что? Здесь, здесь, здесь нельзя. полностью 104%. 100 плюс 4% земельных фонд. Но вид очень крутой. Особенно на закате можно прям смотреть, ну блин, здесь на самом деле порядка 100, наверное, 50 квадратных метров площади самой квартиры, плюс еще терраса, ну, то есть здесь прям целая такая квартира просто на втором этаже, на третьем, извиняюсь, при этом можно, ну, вот гольф-площадки, круто же смотрится. 16 миллионов рублей. Есть однушки, они начинаются где-то от 220. Сразу давайте просто с вами это быстренько переконвертируем в районе 11 миллионов рублей. Нужно сразу платить все. И получить вот такую примерную квартиру. Либо вот такую, с террасами. И точно так же здесь бассейн и все остальное. Думаю, все есть. Мы сейчас с вами идем, господа, на искусственный пляж, который делает дамаг. Именно этот пляж будет использоваться в сагм и в сагм и Лагун. также в Лагунс, да, вот меня тут поправляют за кадром. Там здесь там еще там. есть вот такая спортивная площадка. То есть, в принципе, инфраструктура для жизни создана очень неплохая. Единственное, что, конечно, хотелось бы побольше этих детских площадок, точнее, а спортивных, но они. я вот и смотрю, что здесь... Или это секция какая-то баскетбольная? Смотри, это только вот такая, такая площадка. У нас, мы были с той стороны, там есть парк, и там четыре таких площадки. Ага. То есть площадки, в принципе, не есть везде, вот если мы так кругом идём. Здесь достаточно... А это прям тренировка идет? Да. Все, забанили чувака, не забросил он. А, здесь то же самое? Ну все, тогда беру свои слова назад. Окей, вопросов нет. Ну в целом... Огромная, 43 миллиона квадратных футов. Естественно, здесь очень много парков. То есть 40% это э, зеленое открытое пространство. Зоны такие. Плюс у нас э, поля для гольфа. Поэтому... Для многих интересно, интересно было, как вообще система полива устроена, то есть по сути это все песок и это все поливается, вот Конечно. такими шлангами разбросано да. здесь. По времени не включается, естественно за этим следят специальные, специальные службы. Ну как бы здесь вот все выглядит вот так. В принципе уже говорил и еще раз скажу, что вот в Дубае именно строятся вот эти проекты, виллы, комьюнити и они внутри создают что-то нечто, что абсолютно без разницы где он находится. То есть ты просто сюда приезжаешь, и у тебя вот такая атмосфера, что ты вообще даже не понимаешь, что ты среди пустыни находишься. Прям вот совсем. Плюс, ну, 20 минут до любой инфраструктуры добраться, никакой проблемы нет. Но ну, я вот вижу, что тут песок, да, уже начинается вот здесь. То есть здесь каменный такой вход, то есть можно прыгнуть, занырнуть, например. Uh -huh. А здесь прям песчаный такой пляж. Uh -huh. А, вот вот а волны-то откуда? Ну, какая система. Серьезно? Конечно. Идеи, да, То есть вы поняли, да, как они заморочились? Они в обычном бассейне создали вам эффект моря. Очень круто выглядит. Понимаете, да, как эта штука реализуется? То есть вон там вот есть просто шар, который туда-сюда вот так вот делает. И он и создает эту самую волну. И вы как будто находитесь на океане где-то. Ну или на спокойном морюшке. А это пустыня, и мы посреди нее. И так и не скажешь ведь, да? Вот, чувак забежал, бах, прыгнул. И еще один туда же. То есть, они реально просто делают все для людей. Всю инфраструктуру для того, чтобы людям здесь было комфортно. Так работает. И это реально работает. Наша бригада на черном джипе снова приехала смотреть вот эту вот виллу. Это вилла Фэнди. Авторская. Вилла вот, Фэнди. Смотри, нам тут прям даже двери сразу открывают. Thank you. И очень приятно пахнет. Yeah. То есть это My именно... мой любимый офис, кабинет. Можете ты сразу начинаешь снимать. Да? Yeah. А что вот у тебя здесь такого любимого? А, наверное, ковер. Это дизайн, конечно, мне нравится самому. Размещение. Эту комнату можно использовать как и для офиса, как и Спальня. свою комнату. Конечно. В общем, мы не будем здесь заострять внимание, что в каждой абсолютно комнате здесь есть санузел. Абсолютно в каждой. О, прикольное зеркало, да? Расширяет прям так пространство. Пойдемте посмотрим, как это все выглядит внутри. Зеркало, я думаю, конечно, должно висеть, но почему-то оно не висит. Секундочку. Это дверь, значит, у нас зеркало. Вот такое. Это именно вот такой имиджевый проект Дамага. В принципе, когда все двери идут такие зеркальные, очень красивые. А я так понимаю, вот эта штука должна висеть. Нет. Она нет. должна стоять. Так, так по значит, правилам и должно быть. По правилам фэнди немножко любляя креативность. С этой стороны у нас кухня. Ага. Также у нас есть дополнительная комната для Мейс. Это для прислуги? Да, да, для прислуги с этой стороны. Также у нас есть с другой стороны вход, то есть можно с террасой дойти. Это не, не вход не для основных людей, это, грубо говоря, вход как раз-таки для прислуги. Да, но если это прислуги нет, то может быть вход также для спарковки, например, можно выйти с этой стороны. Почему Согласен. Ну, в общем, это кухня вместе со всей техникой. Здесь у нас большая гостиная, обеденная зона. Очень красивые интерьеры. Здесь действительно. Выходим с вами на заднюю территорию. На самом деле здесь небольшие участки земли. То есть грядки вы здесь не разобьете. Но тем не менее, просто выйти попить кофе со своим маленьким таким фонтанчиком очень даже неплохо выглядит. Маленькая, да, территория, но очень вкусно сделанная. Причем ничего здесь такого прям... Кричащего нет. Все выдержано и очень симпатично. Зелень... Вот это не тяжелый люкс, кстати. Это люкс такой, в меру создается впечатление. Но это мировой бренд, как бы. А, на секундочку. Ну, на это Фэнди делал дизайн здесь, поэтому... А чем Фэнди занимается? Много чем. Идем внутрь и внутри. Посмотрим. Все, с вами поднимемся на второй этаж. Коверт тоже Фэнди. Идем на второй этаж, посмотрим, как у нас выглядят спальни. Ну, здесь еще, кстати, хочу отметить за потолок. Вот ты у нас ремонтами занимаешься. Ты вообще тут подчеркиваешь деталечки себе всякие? А, а ты подчеркнул, что... Вот, и кайфанул от себя. Стоит. Да, еще знаешь, какой момент вот я вот для себя вижу, что не подсвечиваются ступеньки. Хотя на самом деле это можно было очень красиво обыграть. Много сейчас кто в современных ремонтах это использует. И есть маленькие... Вот ну, здесь просто есть... Такая ниша. Туда можно было засунуть очень красивые светодиоды. Возможно, даже теплого, такого желтого цвета. Это было бы очень круто смотрелось. Поднялись на второй этаж. Санузел, спальное место и кресло. С этой стороны еще одна спальня. Вот это, наверное, на мастер. Вот это основная мастер. Ты понял, да? Со столом, да. И вы понимаете, почему она основная мастер. Потому что здесь обеденная часть прямо у вас в спальне. Ну и плюс здесь у нас вот такая двуспальная кровать. Здесь большой санузел, ого, собственная ванная. Ну и душевая кабина тоже здесь есть. Здесь гардероб. И дальше идем смотреть с вами еще. Спальня номер три. тут все плюс-минус одинаково. И спальня номер четыре. Сколько стоит на сегодняшний день? А, ну, смотрите, где-то более, скажем, миллиона долларов. На самом деле не так дорого. Потом есть еще Пр... такая фишка, примерно. например, некоторые клиенты хотят иметь лифт. Если хотят лифт, плюс где-то 100 тысяч дирхам, дополнительный лифт будет. А вообще, как бы, такие виллы уже закончились продажи, их нет. Но есть примерно подобного плана, можно купить в строечке и, внимание, цена. Uh, ну, примерно 1 миллион 200 тысяч долларов, и на сегодняшний день в рублях у нас получается 64 миллиона рублей. Делайте выводы. 64 миллиона рублей вот за такую виллу с такой примерно отделкой. По сути, как большая квартира в Сочи, где-то в центре. Только это вилла вообще. Вот, посмотрели с вами виллу. Она действительно прекрасная. Здесь ребята моют свой поршень, и еще у них Макларен вот стоит и Ламба. Это вам вот про контингент людей, которые живут здесь. Но цены, конечно, просто сказка. Основное здание гольф-клуба. Пойдемте посмотрим, как это выглядит с другой, так скажем, стороны. Это ресторан Крака. Ага. С правой стороны у нас там гольф-клуб. Так. Магазины там, да. И здесь лужайки. Вот они, гольф-поля. Мы наконец до них добрались. Так они выглядят. И здесь вы со своим деловым партнером можете вместе гонять мячик по лункам и ездить на гольф-каре, обсуждая какие-то важные вопросы, как заработать еще пару миллиардов и проинвестировать их во что-нибудь. И по Никто, сути, если постелён. даже приобрести недвижимость вот там, начать играть в гольф, то можно познакомиться с очень правильными людьми здесь. Все Такие вот дела. И вот теперь, когда мы уже посмотрели с вами, как что строит дамаг, мы отправляемся с вами в офис именно продаж, смотреть еще объект, который только строится. Это Дамаг Лагунс, который, на наш взгляд, очень хорошо подходит для инвестиций. Мы просто сидели, просто считали, нам показали вот эти проекты, показали, сколько они стоят на вторичке и сколько они стоят сейчас там. Поэтому пойдем смотреть виллы, как они выглядят и смотреть основную концепцию. Там будет очень много воды, называется Дамаг Лагунс. Это именно Дамаг Хиллз. Вот эта вся часть большая с домами, с террасами, с виллами и так далее. А сам проект Лагунс находится вот там. И вот здесь на сегодняшний день можно приобрести таунхаус по очень даже приятной цене. Основная концепция будет в том, что здесь очень много воды и очень много пляжной собственной линии. Правильно я говорю? Все верно. То есть у нас есть голубая лагуна, которая проходит во все 8 кластеров. Кластеры это у нас 8... Среди моря, городов, городов Средиземноморья, то есть у нас есть Санторини, Коста Браво, Ницца, Портофина, Мальта, Венеция, Андалусия и Марокко. Mm -hmm. Первый у нас кластер был это Санторини, то есть это центральный кластер. Он находится вот, вот, вот здесь. Каждому кластеру есть такие вот предпочтения Euh, своих сервисов, да, и каждый кластер может использовать. Например, если мы говорим про Санкт-Арине у нас есть амфитеатр и также у нас есть кинотеатр на воде, да? Mm -hmm. Любой кластер. Но при этом очень приватная территория, такая Конечно. тут всего-то чуть-чуть домов. Да, потому что у нас здесь есть виллы пятикомнатные, также тенхаусы. Угу. А, в стоке на данный момент у нас только ориентировочно есть пятикомнатные виллы. Угу. Цены начинается от 670 тысяч долларов. Ну давай, наверное, сразу скажем, что вообще минимальная цена здесь это 450 тысяч долларов на дауне. Верно, это Мальта, тенхаусы, Четыре комнаты. Давайте я сразу в своем конвертере вам это все переведу и вы увидите, какая это у нас цифра получается. 450 тысяч долларов. Это 24 миллиона рублей. На самом деле очень интересно для инвестиций вложений. Следующие, в принципе, виллы. Давайте, то есть шестьсот тысяч, семьдесят. Изначально ты говорила тысячи долларов. Это у нас будет шестьсот семьдесят тысяч долларов. Это у нас какой будет проект еще раз? А так 670 тысяч долларов. Это у нас пятикомнатные виллы в Портофина. Также у нас есть в Санторини, в Ницце. Угу. Это 36 миллионов рублей Если мы говорим про сегмент лакшери клиента, У нас есть портофино виллы Семикомнатные, которые уже с бассейном а Там цены идут от 6 миллионов долларов От 6 миллионов долларов то есть, ну, по, немного, сути, по сути, на любой бюджет можно взять. По сути, может, там 3-4 делать. А, я правильно понимаю, что лагунцы, это вот мы были один раз на Дистрикт 1, а, и вот это будет примерно такого же формата, только в большем масштабе. Конечно. Это то есть такая же кристально чистая лагуна, большая. Лицу, да, это огромная территория. То есть вот это все, это не финиш проекта. Конечно. Это просто его маленькая часть. А да. сам проект, по сути, будет как Дубай Хиллс, такого же размера. Даже больше немножко. На 3, и то есть там да, будет огромное количество лагун. Все поделено как кластеры, да, вот 8 городов, такая концепция. А при этом у нас еще будут э, допускаться новые кластеры э, в следующем месяце, я думаю, может еще через месяц. Это Андалусия и Марокко. В общем, господа, что я вообще хотел сказать? У нас просто тут уже камера садится, поэтому я сейчас подытожу. итог что именно вот это место на сегодняшний день интересно с точки зрения инвестиций. Здесь можно сделать там 30, 35, 40, короче, от 35 до 80% процентов мы считали, в зависимости от того, как вкладываться. Здесь есть рассрочки. И вот представьте, если у вас таунхаус, который на сегодняшний день стоит 450 тысяч долларов, это как бы там 25 миллионов рублей, и вы посмотрели проекты, которые уже готовы есть на Дубай Хиллс, а здесь будут еще и лагуны, то как вы думаете, будет ли это стоить дороже? Если в Дубай Хиллс уже дороже, чем здесь сейчас Здесь вам действительно дается хорошая возможность проинвестировать Примерно там в 30, может быть 40, 50 процентов На этом можно заработать, на наш взгляд при этом, казалось бы, виллы да, не самый популярный такой продукт, но, как показывает практика в Дубае, они все куплены, раскуплены, и народ ими активно пользуется. Плюс вода, вода, вода, вода, концепция, концепция. И с каждым проектом любой застройщик Дубая увеличивает инфраструктуру, увеличивает качество и делает какие-то ништяки в наполнении. Поэтому этот проект точно будет дороже, чем Дубай Хиллс, в котором мы только что были, но ну и он находится через дорогу. Комьюнити Здесь будет на высоте. На мой взгляд, интересно вкладываться. При этом есть удобные рассрочки, по факту, с бесплатными деньгами. То есть вы можете проинвестировать в рассрочку, заработать денег, вложив всего лишь 30% на уже подорожавшей цене. Если вы инвестировали в ипотеку или вообще инвестировали в рассрочку, то вы прекрасно понимаете, про какой смысл я говорю. Или посмотреть видео, как наши клиенты инвестировали в Дубай. Они сделали почти 100% за один год. И здесь, по сути, можно сделать то же самое.